Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Анатолий. Этот ролик я снимаю для участия в конкурсе от магазина X Y XYZ. Лучшее блюдо в Казани. Совсем недавно я приобрел в этом магазине Вики Март XYZ трехлитровый Казан Супер. Обжег его. Вот так он теперь у меня выглядит. Ну и хочу приготовить первое свое блюдо в этом казане. Просто пожарю шашлык, замаринованный предварительно. Готовить я буду на вот такой простой плите. То есть у меня есть не особо что-то. Плиточка простая. Нагрев одной конфорки то ли 1 киловатт то ли полтора киловатта вот. в магазине в этом мне порекомендовали сказали, что казан подойдет для плиты и в нем все будет хорошо готовиться ну собственно мы сейчас все это посмотрим нагреваем казан казан уже становится горячим и наверху тоже не знаю видите вы или нет как поднимается пар немножко от масла которое э, осталось на стенках после обжига обжигал я на хлопковом масле вот, потому что хотел сделать один раз и хорошо вроде получилось все неплохо слой достаточно толстый вот за ручку я пока могу спокойно держать ну, хотя вот, уже горячо да забыл сказать что сегодня 16 апреля конкурс насколько я знаю длится до 17 апреля поэтому собственно сегодня последний день когда я могу еще успеть когда я могу еще успеть вот все я откладывал мясо купил дня три назад. Оно у меня в холодильнике пролежало дома. Вот, сегодня вышел в охрану на смену. Вот, ну, мясо начало немножко уже подпахивать. Немножко передержал я его. Вот, поэтому я его добавил специи. Ну, промыл, естественно, сначала хорошо. Добавил специи и залил кефиром. Вот, для того, чтобы... Ну, и немножко отбить. Ну, и оно, собственно, не испорчено. Просто немножко уже начало. Пора готовить. Пора готовить шашлык. Сейчас уже заметно видно, как поднимается пар. Это значит, что казан достаточно нагрелся. Можно начинать готовить. Сейчас я закидываю мясо. Но делать нужно это, конечно, аккуратно, чтобы брызги не обожгли. Немножко маслица. Баранина любит масло. Начнем. Нагревку у конфорки включен на максимум. Ну, периодически, естественно, надо помешивать. Естественно, после того, как мы в казан этот бросили мясо замаринованное в кефире, в холодном, температура казана, естественно, упала. Вот. Все-таки мы готовим не на очаге и не на газу, а на обычной, совсем простой плите. Тут, конечно, нужно немножко терпения, чтобы все это у нас хорошо приготовилось. Ну так, как я на этой плите готовлю постоянно, ну, когда на работе сейчас она, думаю, что все у нас получится. Для пущей наглядности часы поставим. Все-таки очень интересно, за какое время удастся есть пожарить шашлык на такой плитке. Как мясо было замучено в кефире сейчас вышло очень много жидкости из мяса но ну, возможно вода выходит тоже вот. конечно желательно эту жидкость нам слить да я думаю что надо ее слить Так, отлично. Жидкость кипит, думаю, что нам нужно выпарить все, поэтому придавливаем просто. Хотелось бы, чтобы мясо получилось сочным, мягким. В принципе, по себе мясо это хорошее. То есть теперь, конечно, все зависит от того, как оно будет приготовлено. Ну это на самом деле самый Простой, легкий рецепт быстрого приготовления мяса. Замочили мясо, бросили в казан, включили максимальный нагрев. Ну и в общем-то все, что нужно, это просто вовремя помешивать. Что там получается? Я хотел бы услить. Итак, сейчас я сделаю такую вещь. Я солью эту жидкость, которая бульон, который, в котором жарится мясо сейчас. Я его солью, налью кипятка, немножко прокипячу в простой воде, солью воду и уже пожарю на масле. То есть в таком случае у нас мясо получится мягким, ну и будет поджаристое, как шашлык. Я пока остановлю съемку, потому что уж мне здесь неудобно будет. Так, ну вот слил я тут бульон, который был. Сейчас немного заливаю кипяточком. То есть я просто хочу э, убрать, скажем так, остатки того маринада, которые были. То есть то, что в мясо вошло, то вошло. Что снаружи нам не нужно. минут пять все что снаружи выйдет такой лайфхак чтобы мясо было понежнее Плита, конечно, у нас не мощная, но, тем не менее, должно ее хватить. наш бульончик закипает вот. водичками промыли эти остатки кефира которые мы используем в качестве маринада сейчас этот бульончик должен закипеть хорошо и после этого мы его сольем Для того, чтобы побыстрее закипело, посильнее мы накроем крышечкой. все вижу бульон кипит пора его следовать солем бульончик и потом дожарим Добавим масло. Ну и все. Мы на финише. На финишной прямой. Крышку уже накрывать не будем пока. достаточное количество жарим дальше сейчас уже пора добавить еще немножко специй ну какие вам по вкусу я просто добавляю то что есть а есть у меня приправа для плова и лезера Много специй уже не кладу, потому что и в маринаде были специи. Что-то зашло в мясо, что-то не зашло, конечно. Вот. Ну, сейчас уже в конце добавляю. хорошо сочетается с бараниной но ну, немного соли еще добавим Так, на ну вот уже где-то мясо начинает поджариться. Лук, потому что скоро надо будет добавлять лук Лично я считаю, что к мясу лучше всего подходит лук, поэтому я добавляю только лук. Вот так вот его нарезаю полукольцами. Добавляем в самом конце Вот оно наше мяско-то, но, судя по часам, осталось где-то минут 5, такой шашлык, потому что, как правило, я готов уже, ну, минут 40-50, в принципе, он почти готов. Еще немножечко. Сейчас сделаем контрольный надрез. Проверим мясо. Ну, а так, в принципе, оно уже готово. Вот этот кусочек побольше, помысистый. Вот такой, наверное, красавчик. В На обычной сковороде, конечно, у меня не получалось приготовить. Хороший шашлык На этой плите вот. Смотрим, мясо готово Будем пробовать Все получилось отлично Можно выключать Чуть-чуть Получилось у нас не засоленное, совсем немножечко. Ну, соль можно по вкусу всем положить. Всем-всем кушать буду один я. Еще раз, значит, повторюсь. Сегодня 16 апреля. 15 часов дня. Я только что приготовил бараньи шашлак. Баранний шашлык в казане, жареный с луком. Этот ролик для участия в конкурсе Лучшее блюдо в казане от магазина Вики Март Спасибо всем, спасибо за внимание У меня все получилось нормально Но ну, готовил я около часа Час, наверное, да? Все, до новых встреч! Кстати, очень хороший показатель готовности мяса. Это мясо просто рвется руками. Вот так вот берем мы кусочек. Оп, оно отрывается. Значит, оно мягкое. Готовое, нежная Все как надо. что еще может быть вкуснее жареной баранины у маляжа не вкуснее жареные баранины ничего быть не может а мне как раз этого шашлыка хватит на то, чтобы отдежурить еще одну смену